уважаемые, Ну что ж, новогодние праздники прошли, а вы все еще не подписались на мой канал. Вот здесь вот кнопочка подписаться. И авансом вот поставьте лайк. Лайк этому видео вам не сложно. Если в конце этого видео вы посчитаете, что лайк не заслужен. Уберете ничего страшного. А у каждого из нас. После новогоднего мероприятия праздников всех этих рождественских и новогодних всегда остается какая-то еда. Ну что ж, давайте-ка быстренький рецепт, быстренько, чтобы на скорую руку, когда вот-вот подойдут очередные гости, эти похождения по гостям. О, -о, о обожаю. 400 грамм колбасы сервелат, полукопченая колбаска, кубиком нарубил 180 грамм йогурта греческого три корнишончика, грамм 70 к халапенью Три зубчика чеснока 125 грамм пармезанчика и винный уксус, немного задействуем две красных луковицы, небольших, тоже задействуем 200 миллилитров воды ну и завернем мы это все дело на лаваш Собственно приступаем Первым делом нужно подготовить Лучок Лучок мы будем с вами, друзья мои Мариновать Для этого Зальем водой Сверху Две столовых ложки На две луковицы Немного и Немного сахара ну и чайной ложки вполне. Теперь это все дело перемешиваем. И оставляем мариноваться на 20-25 минут. Замо идет. А тем временем приступим к соусу. Соус мы сделаем божественный. йогурт мы натрем наши три зубчика чеснока. Три небольших корнишончика, часть баннезана, правим сразу в соус. Два перца свежемолотого черного. Уже потрясающе. Вот ну, а теперь соединим все оставшиеся компоненты. Уж ну, что дорогие друзья, наш лучок промариновался. Давайте-ка его через сито сольем наш и пока он соберем наши рулетики. Приступим. -с. Вот такие вот малыш, миссион деревенский. Много колбаски. Чуть-чуть халапенью. Немного пармезанчика высыпаем. Бариновый лучок. Вверху соус. Итак, кладем наши роллы на противень. И перед тем, как отправить их в духовочку буквально на 3-4 минуты на 200 градусов, немножко сбрызнем. А что, так можно было, что ли? Сбрызнем маслом, а не то, что вы подумали. Наше офигенное масло из ролика для...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 быстро и на скорую руку для тех, кто вот-вот придут гости и после новогодних праздников сейчас уже готовы на столе давайте попробуем что из этого вышло На то время, что они продержали духовки, расплавился сын и внутри солнца и то, что я добавил в саму начинку пармезяно это то, что надо, ребят это то, что нужно. Быстрые докусочки. Быстро, четко. Больше времени уходит на резку, чем наготовку. да да да да да да да да В итоге это просто аромат на холопенька придает свой изысканный легкий острый вкус. Это потрясающе. Это просто бомбический. Ждете гостей. Осталось что-то со стола. Накидали, закидали, завернули. Подогрели, это бомба. Вот вам очередной быстрый, хитрый рецепт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала. Ну что ж, а я пошел дальше. Пока. кэппи